Всем привет, дорогие друзья, вы находитесь на канале Play Games. с вами я София, мы продолжаем Blair Вич, как-то так оно называется, игрушка, мы тут это у нас проблема, собаки, собаки нет, собаки у нас больше нет, сука, где шейник его, я на тебя, сука, надену и, блин, М Сеанс неразборчиво, стабильный прогресс, пациент открывает все больше и больше, так как после инцидента некоторое... прошло некоторое время. Рисование помогает восстановить память, мне удалось собрать э, примерную последовательность событий. Дети покидают дом, э, дом пациента, идут в лес, он находит раненое животное в ловушке, его внимание привлекает посторонний шум. Животное? Это человек, дикое животное? Что-то происходит, подавленное воспоминание, пациент выходит из леса, его находит водитель грузовика. Постепенно двигаемся к возвращению подавленных воспоминаний. Продолжаем использовать бихевиористический подход. Нужна консультация с доктором Смит об агрессии как э, симптоме невроза тревоги. Стука. Это что? У меня от них мурашки. А что это? Вдруг мы сможем а, восстановить нашего пса. Там магия какой-нибудь. Где моя собака, сука? Это что? Еще одна пленка? Хоть бы там же было что-то полезное. Вот хоть бы та. Боже. Он потащил ребенка? все парень. Это обычная синяя пленка. Он утащил Питера в подвал. я могу это все разрушить что тут началось так ну окей а это что мне показалось что там что-то есть ладно сука падла за пса ты мне ответишь Удавлю Удавлю просто За то удавлю Тварь поганая Ты за надо же было, а? Типа... Тупо потому, что я не бросил пса Не предал его, он его убил Так, отвел его в подвал В подвал Так, мы не прыгаем Тут э, нигде... А, во а вот лесенка. Все, нашла лесенку. Открываем, заходим и начинаем быстренько все осматривать. Тут что-то нарисовано. Какие-то символы. Твою же мать! Назад дороги нет, Элис. И никогда не был. Ну наконец-таки! Покончим с этим. Ну, покончим. Опять эти метки. Блять, а что они значат? То есть помечена вот эта вот дверь. Вот это закрыто. Закрыто. Не шевелится. Так. Ну, тут опять вот эти вот метки, да, он мне оставил. Рука Я так понимаю Это вот куда-то именно туда Ну-ка, тут что? Тут есть что-нибудь? Ботинок Мне кажется Или на камере ботинка нет На камере вообще что-то как-то Все очень странно выглядит Так, ну давай. Последний сеанс с пациентом. Он уезжает из, Бру... из Буркиствилля. По его словам, он готов двигаться дальше. Меня это радует. Что меня не радует, так это то, куда он... Собирается. Его отец-полковник убедил его тоже пойти на военную службу. Меня волнует возможное влияние подобной среды на его чувствительную психику. Стресс и травматизм военной службы могут вновь поднять на поверхность детскую травму, полученную в лесу. Травму, о которой он, похоже, забыл. Однако я опасаюсь, что тот лес навсегда останется с ним. Что бы ни случилось, он останется в глубинах сознания. Именно это событие сформировало его личность». Я сейчас не понимаю, о ком именно идет речь. Это, же, это о нас идет речь или об этом чуваке, который состырил ребенка и потащил его в лес? Я так чисто осмотреть. Может, тут что полезное будет? Что-нибудь прочесть, понять, увидеть. Но я так понимаю, нам сюда. Где-то должен быть ключ. Отлично, значит, осматриваем. Осматриваем весь этот дом. Что тут вообще есть? Так, раковина. Ничего такого. Здесь тоже ничего. Ну, туда... Причем на камере этих следов я не вижу. Смотрите, чистая стена. Мы видим, камера не видит. Ну-ка, а давайте сейчас подойдем. Башмак. Помните, я говорила то, что башмака на камере не видно? А, нет, видно? Плохо, но видно. Так, осматриваем. Где-то должен быть, значит, ключ, да? Ну, проходим куда-нибудь сюда. Закрыто. Так, вот тут мы, в принципе, все осмотрели. Все, идем сюда. Сейчас проходим вот в эту вот комнату. Так, проверяем. Э -э, там была у нас, получается, тоже обычная синяя кассета. То есть она ни на что не влияла. То есть, либо это этот чувак просто какой-то псих, который отслужил, получается, он ходил на... к доктору, он отслужил и сошел в, в конце с ума, просто окончательно. М -м -м! Вздыхает, и здесь все заперто. Ладно, это мы наверх поднялись, да? И ничего не нашли. это же никак не открывается. Ну, как вариант, можно попробовать, да, по стрелкам пойти. Идем, идем, идем по стрелкам. А почему у меня вот это вот тут вот не высвечивается? Почему я не могу ее дернуть, открыть? Вот тут вот что-нибудь... Ключ какой-нибудь Так, это не открывается Все это не открывается Это тоже не открывается Так, и что это? М -м -м. А, господи, мы отсюда начали в общем, у меня такое ощущение... А, а, мы... а я не поднялась по лестнице? Вот и ёпт твою мать. У меня было почему-то такое жесткое ощущение, что я поднялась по лестнице. Так. Ой, спина уже начала, начала, начала болеть. Я, в принципе, я сегодня очень много всего записывала. Я прям довольна. Что ты взял? Ключ. Он совсем уже как-то очень сильно ободран у нас чувак. Ну это конечно тут жутко. Не оставил пса, блин, и пес погиб. Я не могу, у меня до сих пор это триггерит прям. Я в эту игру переигрывать не буду, ну и нахрен, ну, блин, а? Боль. Просто боль. Так, ну ключ мы нашли, мы молодцы. Я просто сейчас осмотрюсь чисто. А, ну тут, в принципе, осматриваться смысла нету. Так, все, спускаемся, открываем эту дверь. Я думаю, другие двери тоже, в принципе, наверное, какие-то можно открыть. Так, знакомы? Типа, как я тут оказался? Опять то же самое. Ох, ёб, твою мать! Взбодрились. Это что-то новенькое. Свет его только разозлил. Супер. Сейчас будем оррать. Ничего, ну, сучки, готовы? Готовы ррать? Сейчас будет. Так, что у нас тут? Наконец-то! Ну, наконец-то начался хоррор! On, Сука, мне стремно. Наконец-то я чувствую страх. Вот и хоррор подкатил. Твою мать, а вот и хоррор начался. Так, наверх больше нельзя. Закрыто. Так, сюда, наверное, да, он предлагает идти? Так, тут вода. Рук опять не вижу тут на стене. Их опять нету. Это... А вода есть? Я не понимаю, вода есть? Походу, нету. Ха! Прикол! однако Но я камерой пользовалась мало всю эту игру красная кассета стулья висят Опачки. Так, подожди. Руины. Это вот, вот это мы только что смотрели? Да. Ну-ка. Давай-ка вот так вот. Чисто проверим, что будет, если вот так вот. Опа. А, это батарейка, та самая, та самая батарейка, я думаю вы поняли о какой батарейке идет речь, <как> ладно я поняла, единственная цель вот этой всей херни, это вот открытая дверь Я пацана слышу. Пацан жив? Какого? Тихо. Ты не страшно. Витер. Или этот наш чувак с ума сошло, у него там какое-то совсем конкретное расстройство, все Там уже раздвоение, расстроение личности, размножение личности. Здравствуй, это должно быть Элис. А, я Шереш Леннинг. Ну, можешь звать меня? Как? Как то там? Так, это он вспоминает, да? свое прошлое. Элис, для тебя это новый этап Ты ощущаешь силу В твоей ладони целая жизнь Трогаешь ветки, как будто это их кости Давишь на них, ломаешь позвоночники Она наблюдает Подбирает их И она не позволит положить их обратно А ее шепот становится приятнее Каждый раз, когда ты сжимаешь кулак Че? Так, ну, дом собирается в обратную, в, в, в обратку. Так, это не открывается дверь. Ч ч ч что происходит? Это хорошо или плохо, я не понимаю. Нужно время, чтобы привыкнуть, но все получится. Так, интересно, а что видит камера, кстати? Вот, смотрите, тут бардак, да? Теперь то все хорошо. Подождите, а, а где тут? Тут просто обои меняются. Подождите, тут горит, еще заколочатся, да? Вот, например. А, не видит, смотрите, не дает мне посмотреть. Камера глючится еще бонусом, а? Так. Аллоу. Опа. Что сделал, то сделал. Нет смысла думать о прошлом. Вс, шериф нам говорит. Это твой шанс сделать что-то хорошее, Элис. Не упусти его. Так, это он вспоминает. Это его дом? Посмотрите сюда, я жду. Я жду, иди сюда. Это типа его дом, когда он был... ...помоложе? Счастливого финала не будет. Ты для неё. Так, секунду. Так, ты... И для нее. Дальше, погнали дальше. Да, ты где-то опять застрял, да что ж у тебя происходит школе то? какие-то проблемы постоянные. Так, дальше погнали. И тить колотить. А это что? А, все. Джесс. Это для меня слишком, я больше не могу. Я не позволю тебе утащить меня с собой. Куда? Куда утащить? А у меня сигнала-то нет. О, а это, кстати, наша, по идее. И что, я тут жил? Или живу? Я тебя больше не люблю. Это где? А! а, это типа его старый дом. Он вернулся сюда? Получается, да? Он вернулся за своим призраком? Или что, или как, я не понимаю. Так, двери закрывают. А чё, а чё ты закрыл? Чё, чё передо мной двери-то закрылись? Сколько лет прошло? Четыре гора. Так, за флэшбэки пошли. Люблю покой. Помай. Опять эти самые. Но у нас руки все хуже и хуже становятся. Мне кажется, я напоролся на самый-самый отвратительный. А ты в отличном настроении я посмотрю. На самый отвратительный финал. Это свет. Меня кто-нибудь слышит? Свет. Что? Пары, включай. Серьезно? Это я сам себе ответил. Опачки. Приветики. А зачем ты это снимаешь? Шериф. Шериф. Да ладно. А вот и развязочка подъехала. Мой! Мой! Мой! Да! А вот и все! Ну вот да, вот у него все его таращит Подождите, мне смс -ка пришла Как ты представляешь свое будущее? Не смотри А я буду смотреть. Посмотришь, умрешь. Что, все прям? Гасва. Другого пути нет. Придется прокрасться мимо как-нибудь. Иди по тропе. По какой тропе? ну это, я так понимаю, это мы уже. И, а, иди по тропе, не смотри Посмотришь, умрешь Так, свет злит, да? Твою мать. Блин, а как? Прошли, прошли, кажется И мое Мы смогли пройти мимо Тихо, тихо, не рыпайся Не рыпайся, не надо Так, есть два пути Вниз, вверх А, нет, есть только вниз Окей, отлично, идем вниз Так Иди по тропе, строки. Там опять? Ну блин, ну, ребята, это уже не интересно становится Так, где тут выход? происходит. Я не понимаю, я тут хожу по всему этому дому уже какая-то, блять. Так, вообще это мой дом. Да -мо. Опять жопу вот эту вот его торчит. тихо тихо тихо тихо проходим мимо просто по стеночке вот так вот вот заходим тут у нас что открывается отлично вы в окно и беги просто вот я, я уже не знаю так кровища отлично отличное начало пошли Так, я прошла. А? Что это? Это что, и камера нормально заработала, что ли, внезапно? Да где концовка-то уже? Я не знаю, мне кажется, надо было как-то вот закругляться на моменте с собакой. Ну, потому что это просто... Это очень сильный удар. А сейчас это просто вот... Мне кажется, тянут просто тупо концовку. Ну, пошли наверх. У нас ограбление. Про магазин на буркинствилл-роу. Опять эти yeah, дети? Probably. Да, наверное. Опачки. Это что было? Флешбэк? Флешбэк пробежал. Прям буквально пробежал. Ну-ка. Ну, я уж поняла то, что одного он застрелил. Эле, что ты тут делаешь? Так, я иду по следу, я просто не понимаю, что происходит. Что случилось? Я ни, хер, ни черта не вижу, поэтому давайте будем идти вот так вот. Адам! Элис, ты меня слышишь? Прием! Так, прикол. Так, пацана за... Опа. Вот ментовская сирена. Слышу. Лаки-24. Элис, ответь! To... Так, ну да, это мы знаем, то, что он пристрелил этого пацана Причем, смотрите, он прям вот в голову, прям конкретно в голову В него так чпоньк, и все, и отъехал парень Ну, насколько я поняла, он... Элис, это ты? Да подожди ты. А мы больше никакую волну не менять не можем. Ты там, псих. Я тебя шокирую, но псих это ты. Так, мы опять в начале дома. Вот дерьмо. Ну, бери. Что-то произошло. Да что ж опять да? то Развернуться надо. а, -а, -а! если подросток, предположительный причастный к ограблению продуктового магазина, был подстрелен офицером полиции на месте. Подозреваемый доставил ближайшую больницу в критическом состоянии. Местная власти подтверждает, что подозреваемый был безоружен. Безоружен. Безоружен. Безоружен. безоружен. Но он потянулся зачем-то. Вот видно. Он бросает то, что украл, и потянулся зачем то То есть, ну, у них в инструкции это нормально. Если идет угроза твоей жизни, ты имеешь право выстрелить. Если идет вот угроза твоей жизни. А тут как бы команда стоять, замереть, поднять руки. Ну, то есть, как бы стопудово все это было выкрик... Ну, вот выкричал он ему, вот стопудово. Вот, а тот потянулся, ну то есть это как бы это угроза для копа Ну то есть это, я не знаю, это в принципе нормально И вот он сейчас пытается, да, вот в больницу к нему попасть Я во всем виноват И теперь он пытается это я же... все началось, да? Я уже видел эту комнату. И что это? Мячик, кстати. Вот эта хрень, кстати, на камере видна. Вот это вот тоже. Надписи на стене не видно. Дверь закрыта. Еще одна фигурка. Еще одна фигурка из дерева. Ой, их до хера тут. Ну-ка. Мы вылезти никак не сможем? Вот это много этих фигур... А, дверь открылась, во. А вот и он, наш красавчик. Эй, Марли, неужели ты подпортил свою самозливую мордашку? Тихо, он идёт. Там солдаты? Фу, опять он Слушай, а ты кто? Ты кем будешь? Идти колотить А, вот, вот тут пройти можно Сэр, сэр Да, сэр И все отвернулись Долбаный мясник Сэр, Сэр Сэр, сэр Сэр, сэр Сэр, сэр Все отвернулись Продолжаем, меня отвлекает просто усиленно Как могут Fuck. Бля Я не знаю, то ли, то ли это у меня в доушках то ли это вот где-то вот что-то вот происходит, не могу понять Тут вот просто еще постоянно, постоянно ходит, что-то тут происходит, блин И у меня, и тут Так, все, обратно идем Алан Полмер. Так, теперь он вспоминает войну. Но это типа развязка пошла, да? Он типа все вспоминает, все, что было. були там мне кто вернет? Оливер Марли! Господи, я уж. Я не, я, не, я не вижу, куда я иду, что вообще происходит. Куда идти? или вот сюда все правильно все идем вот так вот короче ох юб твою мать окей идем дальше кейт форст а я по-моему а я интересно а я все же жетоны нашла так эшли алвуд Ну, кроет тебя, конечно, знатно, братан. Чё? Оливер. Ш разве? А, вот Оливер. Роско. Типа его назначили, там, я так понимаю, главным, и он завел ребят... В ловушку получается. Их там перебили всех. Ну, почти всех перебили. Ну, всех... Ну, короче, вывели всех из строя. Там часть убили, часть ранили. Эээ, -э, чего? А -а -а, что то там... А -а -а, инициировал... Какую-то херовую операцию. Чего? Объект Старус. А, предварительные результаты расследования хода операции. Статус целей не достигнут. Заключение. В связи с ошибками, совершенно во время разведки, силы противника получили информацию о расположении наших войск. Зашибись. Кто разведывал? Мне интересно. Аматеур. Еще кровище. Идиот. Отлично. Ха! Это, то есть, это ты занимался разведкой, да? Получается. Убийца. А, что позволило им нанести внезапный удар? Бойцы, убитые в бою. Аллен Палмер, Эшли Эл... Элвуд, Раско Хэуорт, Оливер Марли, Сильвестр Бойск, Кит Форст. Так, ага, пошли дальше. Так. Этот типа занимался разведкой, да? Поэтому себя винишь, да? Типа, у тебя была херовая разведка, ты допустила ошибку, ошибки, и твоих ребят э, перебили, которых ты отправил. Или не ты отправил, которых вообще отправили туда. Ну и теперь, я так понимаю, ты запомнил их имена, там типа навеки вечные. Соответственно, запомню. Так, что дальше? Мне собаку-то вернут? Давай! Что это? А можно я не буду давать? Давай! Нет, я пошел. Ты что-то постоянно от меня хочешь Что-то тебе постоянно от меня надо Я что-то делаю, это плохо Так, там по рукам совсем все плохо. Не буду я тебе ничего давать, ну тебя пень. Все плохо. Собаку мне не вернут. Где моя собака? Вот и всякие стулья, здрасте. Я не знаю, хорошо я сделала или нехорошо. Это мое первое прохождение этой игры. И, походу, мне придется, видимо, что-то сделать там, чтобы... Нет. А, теперь у меня точно такое же состояние. Такое... Выглядит знакомо, да. А, у нас же ведь кассеты есть. Точно. Точно. Точно спасибо за подсказку. Ты это Не это самое? Не откроешь мне дверь? Так, стоп. Подождите. А, теперь выломано. Окей, хорошо, хорошо. Он здесь, твоя тень. Так. Типа, вторая, вторая. Это самая личность, что ли, они имеют в виду? Будь начеку. Меня тут предупреждают. Окей. Okay. Пошли дальше. Опять. Ты... Дерьмо. Ты смотришь, ты мертв. Блин. Кроки. А, он там в углу Ладно, иду Иду, иду Так, тихо, тихо Я не смотрю на тебя Поэтому ты не выпрыгиваешь Так, я смотрю в пол Поэтому ты меня не трогаешь Я не смотрю на тебя Ты меня не трогаешь Я прохожу мимо и все хорошо Да, все Мы прошли, мы прошли, я вас поздравляю Иди по тропе Блять Кто опять? Боишься? Не, как-то не, не очень Что-то как-то нет не, спа ну, Спасибо, что спросили. Спасибо Но нет, что-то как-то не страшно как-то не берет. Блин, что такая концовка долго, блин. Я думала, все на собаке закончится. Мне собаки, собаки натобрали, ну, блин. Мне в начале игры сказали, что это мой лучший друг. Мой дорогой, долог, дорогой... Так, она говорит, типа, мой дорогой, дорогой Элис. Мой дорогой-дорогой Элис. Она такая... И он такой, заткнуть! Впервые в жизни он ей попытался противостоять внезапненько. Так, вниз куда-то показывает. Я уже... Мне надоел этот дом, меня надоела эта локация, мне надоело вот это вот все. Не смотри, опять. Мне надоели эти чуваки. Я устал их под... обходить постоянно из раза в раз. Блять, Я хотела лишь посмотреть, где он. Ну, примерно. Где эта тварь. Честно, честно говоря, я слегка уже устала от этой игры. Я уже, мне уже хочется ее пройти. Мне именно вот эта вот локация начиналась за здравие, скажем так. Заканчивается за упокой. Слишком, слишком затянутая. Это мы с какого момента начали? Алан Палмер. Я тебе сейчас... Я, тебе, я, я тебя стукну. Я тебя стукну. О, зато за фотографию нашла. Что-то вместе в новый мир, наверное, что-нибудь из этого. Ну, меня убили. Зато я его. могила стала их находить. А! Блин, ну, прекратите Выпустите меня уже отсюда Я уже, мне надоело это Нет Давай херели, нет Господи, право А это уже что-то новое Внезапно Что? Ну что происходит? Че эгоист? Хорошо. Что мне тут не выпустит? Убийца. Нет, открой. Открой, пожалуйста, тут дверь. Убийца. Это что-то новенькое, этого я не видела. Более меня затолбало это. Нет, это, конечно, все прикольно, но я что-то... Ты ни что мне говорят, ты ни что. Ты я думаю, надо заканчивать. Мне вообще надо бы передохнуть, наверное. Хорошо было бы от всего от того, что, с чего я сегодня поназаписывал вчера, сегодня. Вообще, у меня несколько дней были посвящены тупо записи. Вот. Наверное, нужно отдохнуть. Меня убили? Или нет? Нет, я... Элис, это не смешно. Я так больше не могу. Прости, но больше не могу. Бля, что изменилось-то? Видишь, что ты надел? Сколько ни барах, ты себе будет, только хуже. Глаза? Нет. Это сделал ты! Выпустите меня отсюда Хватит Хватит Где тут выход Ох, ё-моё Выпустите меня, пожалуйста Дайте мне булли-то и выпустите Всё Нету дверей Всё, меня заперли а, Вот что-то появилось А можно я туда прыгать? Опа! Блин, нет, Элис! Нет, возьми себя в руки! Так... Почему? Что? А -а -а! Хватит! Что происходит? Вы что делаете? Что за жесть? О, боже, опять смс-ка У меня нет сигнала, откуда они капают Кто ты? Элис? Я хер знает Я и в прошлой игре себе отвечал на этот вопрос Блин, а можно я как-нибудь без них пройду? Пожалуйста, не хочу Че я тут? Свет его будет? Зашибись Я в восторге Осторожнее! Осторожнее! Иди по тропе! Осторожнее! Марионетка! Осторожнее! Еще, еще какие-нибудь напутствия будут? Я тебя ждала! Ладно, идем по тропе Тут, кстати, лесенка есть Где я, мать его? Вообще не вижу. Где я? Что я? Что происходит? Блять! Серьезно, я в начало пришла? Вы смешно, если я сейчас вот такая Хер, хера-хера-хера, я уткну в него. Блин. Я думала попытаться пройти по стенке. Умрешь. Посмотришь, умрешь. Спасибо. Иди по тропе. Иду. Я пыталась, короче. Ну и у нафиг. Все, пора отдыхать. Все, все. Все, спасибо за то, что были со мной. Спасибо за то, что смотрели меня. Оставляй, оставляй свои комментарии. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И э, до встречи в следующей серии. Всем спасибо. Всем пока-пока.